Быстрый пирог с консервированной рыбой Замечательное блюдо домашней кухни для всей семьи Выпечка готовится очень быстро и предельно просто Пирог имеет яркий, насыщенный вкус и бесподобный аромат Перед вами простой рецепт приготовления быстрого пирога с консервированной рыбой Из указанных ингредиентов готовим мягкое и эластичное тесто Распределяем его на смазанный противень А сверху выкладываем начинку Рыба смешанная с зеленью Заливаем пирог смесью из взбитых солью яиц, сметаны и муки, запекаем в духовке 35 минут, удачи! Досмотри ингредиенты? и я предложу записать список ингредиентов. Размягченное сливочное масло смешиваем со сметаной и солью. Добавляем разрыхлитель и муку, замешиваем мягкое тесто. Противень смазываем маслом и равномерно распределяем по нему наше тесто. Приготовим начинку, сливаем с консервы жидкость, саму рыбу разминаем вилкой и смешиваем с измельченным укропом. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь распределите начинку на тесто. Приготовим заливку, взбиваем яйца с солью, добавляем сметану и муку тщательно все перемешиваем заливаем полученной массой пирог запекаем его в духовке 30-35 минут температура 180 градусов приятного аппетита подписывайтесь комментируйте ставьте лайк или дизлайк ингредиенты сметана 230 грамм мука 300 грамм масло сливочное 180 грамм, разрыхлитель, 2 чайных ложки, соль, 1 чайная ложка, рыба консервированная, 500 грамм, в масле, укроп, 1 штука, пучок, яйца, 3 штуки, сметана, 200 грамм, количество порций, 5-6. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Заходите на канал снова, котятки.